Сегодня мы с вами разберем, тема по-другому будет звучать, чтение мыслей ваших кандидатов, либо как может Яндекс, Google, Facebook, ВКонтакте или YouTube рассказать вам о том, кто готов присоединиться к вашему бизнесу или купить ваши продукты. Вот, сегодня мы будем говорить именно об этом. Итак, ребят. Сегодня, опять же, у меня будет история. Мой двоюродный брат, Саша, рассказал мне одну историю, как однажды в субботу утром он проснулся от стука в дверь. Он оделся и открыл дверь и встретил продавца с коробкой замороженного мяса, замороженных продуктов. Кто-нибудь встречался с ребятами прямых продаж, те, кто... Продают ножи, книги, там, посуду, вся, вся, всякую вот такую дребедень. Еще компания ОССЭ называется. Я когда-то пробовал силы в такой компании, и они чего только не продают. Фильтры сейчас вот знаменитые такое, знаете, от двери к двери звонят и так далее. Представьте, постучался продавец замороженных продуктов. А был ярко одет широко улыбался говорил быстрее урагана как типично вспомните как они по шаблону по пятиступенчатым продажам начинают балаболи для того чтобы побольше рассказать о продукте сделать презентацию и вам что-нибудь дать в руки для того чтобы вы поддержали и сделать вам предложение выгодное предложение лучше чем в телемагазине и вот Видимо, в то прекрасное субботнее утро он пытался продать то, что, по его утверждению, было необходимо моему брату. К сожалению, для продавца мой брат не очень себя чувствовал после небольшого такого празднования пятницу вечером и был совсем невнятным. Да? То есть голова болела, был подуставшим, поздно лег спать. И поэтому ему никак не давалось избавиться от назойливого продавца. Неважно, какие отговорки Саша придумывал, не желая покупать продукты, продавец, отводя все доводы в сторону, знаете, вот эта работа с возражениями, которым нас все учат в продажах, и особенно в сетевом бизнесе, продолжает стоять на своем. Продавец, все вот эти возражения отводил в сторону, продолжал стоять на своем. Жена Саши Юля. Так и не разобравшись, что там случилось, она встала тоже с постели, оделась, спустилась и быстренько оценив ситуацию, что Саша с трудом избавляется от продавца, сделала то, что наконец работало для них обоих. Она спросила, продукты кошерные, мясо кошерное, и так или иначе они не были таковыми, и поэтому они попрощались с этим продавцом. После этого продавец ушел, конечно а, и что случилось, по сути, по итогу? Продавец потратил 30 минут своего времени, что в итоге э, повлияло на уменьшение его чека, на его прибыли. И продавец вот, совершил одну ошибку, которую совершают 90% всех предпринимателей сетевого маркетинга. Он не изучил свой рынок. Очевидно, что выбранное им время было тоже паршивым. Никто не любит просыпаться утром в субботу, да, но он понятия не имел, с кем разговаривал. Он понятия не имел, есть ли у хозяев дома малейший интерес к его продуктам. Он был вот ослеплен маркетингом случайных людей, да, то есть вот как нам в сетевом бизнесе, наши спонсоры говорят, что каждый человек наш кандидат, наш потенциальный партнер. И вот продавец тоже был ослеплен для случайных людей вот с надеждой, что его все купят, что вот каждый будет заинтересован в его продукте. Он понятия не имел о том, что, возможно, мои родственники вообще мясо не едят. Вот попробуйте продать мясо вегетарианцу. И вот представьте, если бы он провел исследование, он бы полностью пропустил Сашин и попал бы... К хищникам, к мясоедам, да, которые проживали на две двери ниже и просыпались рано утром в субботу, чтобы поохотиться, убить мелких животных, чтобы поесть. Вот И как, вероятно, вы догад... догадались, если бы он провел этот, это исследование, он пошел сразу же бы к ним и сделал бы, вероятно, продажу, потому что он бы решил много проблем этих людей, что не нужно ходить за мясом, что... Мясо им нужно, во-первых. И вот как же найти св своих идеальных клиентов? Когда вы продвигаете свой бизнес, вы всегда должны иметь представление, на кого вы ориентируетесь. И вы должны выяснить, кто будет реально заинтересован в вашем продукте, либо в ваших услугах, либо либо вашей бизнес-возможности. А все, все это в конечном итоге сохранит у вас отраты, больших денег на рекламу времени и головной боли в конечном счете понимаете о чем я говорю можно заметить что слишком часто сетевики терпят неудачу потому что они были уверены что все люди все люди их целевой рынок а это на самом деле не соответствует действительности они тратят все, вот абсолютно все свое время, усилия, энергию, предлагая свой продукт и возможности всем, кого они знают вокруг. Без выявления их уровня интереса или необходимости, вот как вы и говорили, выявления якобы потребностей. Интересно ли им вообще то, что вы предлагаете. Продукт ли им интересен, либо ваши бизнес возможности И, в чем, и какой, по сути, получается результат? Ну, это то же самое, как пытаться продать мясо вегетарианцу, вот равносильно. И видите, это не значит, что продукт недостойный, это не значит, что ваша бизнес-возможность никому не нужна. Это означает, что просто-напросто вы предлагаете свой продукт не тем, кому это будет интересно, и свою бизнес-возможность не тем, кому надо вообще успех, успешный в своей жизни. Вот, просто сетевики не нашли тех кандидатов, кто нуждается и хочет именно приобрести то, что не продают, либо воспользоваться бизнес-возможностью, которую вы можете предложить. А все потому что, первое, вот можете записать, они понятия не имеют, есть ли реальная ощутимая необходимость данного продукта. И второе, понятия не имеют, как найти людей во всем мире, которые на самом деле открыты и готовы выслушать о продукте или возможностях. Вот, поэтому прежде чем вы даже начнете думать о трате денег в газетные объявления, если вы это до сих пор делаете, или листовки, изучать рекламу в интернете, да, то есть как ее правильно настроить, представьте образ идеального клиента для вашей продукции либо услуги. Поймите, где они обитают. Те, кто книгу, кстати, мою прочитал... Там я уже показывал и рассказывал, да, то есть, что можно это делать через YouTube, да, вот скрины предоставлял, через Facebook, также ВКонтакте. Опять же, вы должны определиться с каналом, с каналом связи, на каком будете рекламироваться. И сейчас вам обязательно нужно выявить свою целевую аудиторию. Вот запишите себя, что необходимо спросить себя в первую очередь, чтобы потом грамотно составить рекламное предложение, чтобы правильно начинать создавать контент для своей социальной сети, постить именно для своей целевой аудитории. Вы должны понимать, что вы контент должны создавать не для всех, как многие делают, что вот я сейчас придумаю такое максимально полезное объявление, либо сообщение для всех. А вот кто-то увидит, а вот кто-то кого-то зацепит. Нет, вам нужно зацепить вот эту аудиторию именно выяснить свою целевую аудиторию и писать послания, сообщения, как рекламные сообщения, как рекламные кампании вы потом будете составлять. Мы тоже дальше это пройдем, я покажу. И только так вот вы можете цеплять вашу целевую аудиторию. Во-первых, смотрите, спросите себя. Первый вопрос. Какие их проблемы я могу помочь им решить? Второе. На какие их вопросы я могу помочь им ответить? Третье. Как мне к ним обращаться? Четвертое. В чем уникальность того, что я предлагаю? Пятое. Почему они должны заплатить именно вам за ваш продукт-услугу? Ответы на эти вопросы помогут вам в написании составления рекламных кампаний в интернете для вашего идеального клиента. И самая лучшая часть вот этого всего, чтобы вы понимали, что они даже не должны вас знать. То есть главное, что вы их знаете. Вот представьте, что вы знаете прям с точностью вашего идеального клиента, целевую аудиторию. И Вы пишете послание, и когда целевая аудитория приходит к вам на страницу понятно нет сливой аудиторию этот пост будет отталкивать но тут целевую аудиторию которую вы выделили и хотите чтобы она была в вашей команде представьте они читают ваш пост либо рекламное объявление и он видит блин капец вот как он меня понимает как он говорит то что вот действительно со мной случается нужно мне к нему присмотреться и смотреть дальше наблюдать что он может предложить мне вот и этот процесс помогает построить определенный предфильтр что такое фильтр? Это предварительный фильтр, который отсеивает людей. Именно тех людей, которые не заинтересованы в том, что вы предлагаете. Тем самым вы экономите деньги на маркетинге и отдаляетесь от разочарований, вот этих всех отказов, спрашивать, а это пирамида. И в нашем примере мясо – это фильтр для всех вегетарианцев. Кошерное мясо – это также фильтр, который подходит для узкой целевой аудитории. И вот интернет-маркетинг, чтобы вы понимали, делает этот процесс очень безболезненным, точным, недорогим и простым. Если вы действительно выделяете, знаете свою целевую аудиторию и составляете а, реальное рекламное объявление для своей целевой аудитории, именно нажимая на эти болевые точки.